Привет всем на трубке Антон. Велосипед тот вид транспорта, который привлекает людей не только своей экологичностью, но и динамикой, а также внешним видом. Если вдруг вы думаете, что велики вас никогда ничем не смогут удивить, то просто досмотрите это видео до конца. Уверен, вы измените свое мнение. Ну а перед началом ролика поставьте ему лайк, подпишитесь на канал и прожмите колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Сделали? Отлично! А также не забывайте: в конце видео у нас конкурс на тысячу рублей. Теперь поехали и первым же топовым великом в нашем выпуске станет такая вот максимально необычная и интересная модель отличить ее от дефолтной, думаю труда не составит ни для кого как вы все уже заметили в колесах этого велосипеда совсем нет спиц секрет этой модели на самом деле заключается в литых дисках Внешние колеса напоминают автомобильные они солидно выглядят и привлекают внимание вместо спиц в них имеются лопасти различные формы на диске таких по 3-6 штук Разобрать подобные колеса нельзя, а сделаны они из карбона и алюминия. Определенно это один из тех проектов, что каждый из нас должен увидеть вживую. Одни, когда слышат о большом колесе, сразу начинают думать, что оно широкое. А другие представляют именно то, что я вам сейчас покажу. Встречайте, длиннющее и огромнющее колесо. Оно было добавлено на байк в количестве одной штуки, но его, как мне кажется, более чем хватило. Я не могу понять, в чем именно его фишка, но скорее всего в чем-то по типу плавности ощущений во время спокойной езды. С другой стороны, на подобных колесах частенько рассекают спортсмены. В общем, напишите в комментах, если знаете наверняка, будет очень интересно почитать.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 Такое точно заслуживает уважения и лайка. Автор следующего видео подумал, что наслаждаться прекрасными ощущениями от прогулки на любимом велосипеде в одиночку не совсем правильно. Именно это и сподвигло его на создание трехместного варианта, в который запросто могли бы поместиться детишки. Велик катается на четырех колесах, очень хорошо держится на дороге и изумительно справляется с кочками. Но чем вам не семейный вариант?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 За авторские права не заблокирую. Помните те машины с мороженым, которые частенько встречаются нам в фильмах? Так вот, мне кажется, что автор этого велосипеда вдохновился именно ими. Иначе я никак не могу объяснить желание сделать из своего маленького юркого друга настоящий грузовик. В модель была установлена дополнительная электронная система, которая делает езду на ней куда более простой и плавной. Оно и понятно, ведь вы прикиньте, сколько сил нужно было бы вложить в то, чтобы сдвинуть эту махину и потом набрать скорость. Хоть и получился вариант на любителя, мне он понравился. Я бы по-любому использовал его возможности на максимум. Теперь я покажу вам еще один необычный велосипед. И нет, на этот раз он не будет моделью с крышей над головой или иной комфортабельной штучкой. Это как раз-таки совершенно противоположный вариант.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 Помню, как в детстве я ходил в школу, а на мосту всегда катались взрослые ребята и вытворяли потрясные трюки на своих BMX'ах. Создателю следующего чуда, наверное, тоже сильно захотелось вернуться в былую атмосферу и поприкалываться на специальных трассах. Для этого он придумал вот такой вот велосипед, у которого на 360 градусов могут крутиться буквально все его части. Просто берешь и скатываешься с какой-нибудь высоченной лестницы, исполняешь сложнейший трюк, разгоняешься, в общем, делаешь все то, что тебе нравится».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 С ним вы уже не только с ветерком покатаетесь по дорогам, но и задействуете все мышцы своих рук, спины и, может, даже груди. Дело в том, что он имеет два ведущих колеса, позволяющих установить крутящийся руль. Таким образом, каждый, кто едет на этом чуде, кроме тренировки ног и дыхалки, может накручивать себе обороты руками, добавляя скорости и попутно разминая бицепсы, трицепсы и иные группы мышц. Мне кажется, это очень крутая идея для реальных тренажеров. Установи такой кто-нибудь в спортзал, думаю, на него в час пик была бы очередь.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 вот так теперь и задумываешься а нужен ли вообще для таких дел мотоцикл или можно обойтись простым великом так ребятки я наверное чего-то не понимаю но как вот это сооружение может вообще ездить мне кто-нибудь объяснит а, -а, а, вы поняли модель была создана именно под зимнюю погоду под снег и лед из-за острых кончиков колеса идеально впиваются в скользкую поверхность и не дают велосипеду стать неуправляемым. Хотя мне на самом деле сразу показалось, что это какое-то новое изобретение пилы из серии фильмов. Да уж, ну и фантазия у меня. Хотя что-то мне подсказывает, что я такой далеко не один. Несмотря на все это, выглядит велосипед, конечно, очень страшно. Страшно необычно. Собирая эту модель, по-любому пришлось неоднократно подумать над способом ее хранения. А то вдруг колеса еще что-то порвут или поцарапают.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 И напоследок я приготовил для вас самый, что не на есть, раритетный вариант. Это велик, который способен одновременно поворачивать целыми двумя, блин, колесами. Мне кажется, что это просто рай для дрифтера или бмэиксера. Какие на таком можно было бы совершать виражи? Ммм, да ты что? Сделали байк в солидном черном цвете, добавили туда всякие навороченные акселераторы, подвеску, амортизаторы. В общем, полный комплект. Получился суперский варик для трасс с препятствиями.